Посмотрите на этот слайд. Это наша жизнь без любви. И вот, что нам надо победить. Целый список. Я больше, больше не дали мне придумать или узнать, ну как бы. Мы привыкли уже, что вот здесь, на этой планете, позор, вина, стыд самобичевание, если мы что-то сделаем неправильно, кто-то нас обвиняет, клевета. Я сейчас сама прохожу опять-таки очень длительный и трудный период всеобщей клеветы, которая разрушилась на меня. Но я понимаю, я понимаю и принимаю это так, что лукавый делает все. Абсолютно все Максимально, чтобы любовь погасла в человеке. И чтобы эта работа кончилась. И мне жаль людей, которые попали в сети. Вот таких деяний. Обвинения. Люди, которые привыкли всегда обвинять других, это тоже наша жизнь. Наверное, это было уже в раю. Первое – не я. Не я виноват. Я не сделал. Я помню, когда мои маленькие дети были, две девочки, они обрезали мое больное платье, то есть мое выходное. Я тогда, они играли какие-то куклы в доме, и они взяли ножницы и просто весь низ обрезали так. И я пришла домой, и больше у меня платья не было. Она была именно такой единственное. И когда я спросила у девочек, а кто же это сделал, хором сказали, не я, не я. Я говорю, да, наверное, кто-то третий должен был быть, гномик какой-то пришел. Наверное, мама, мы не знаем, кто приходил. Это, это характер падшего человека, который живет среди всего этого, сплетни. Я выросла в такой семье, где нельзя было говорить плохо о других людях. Мне отец не разрешал. И особенно, когда я что-то сказала, если мне не нравилось что-то. В матери меня тогда просто брали вот так вот, зажали в другую комнату и сказали, посиди, подумай. А кушать будешь завтра, когда придумаешь, как общаться. И вы знаете, с малых-малых лет, совсем малых лет, меня никогда не, интересуло, не интересовало, даже в классе, когда девочки собирались и сплетничали, было это скучно. И я благодарна Богу, что получила это воспитание уже в раннем возрасте. Критика. Это тоже как бы рождается вот с этим нашим всеобщим, с этой жизнью, которой мы привыкаем, критика обо всем и о всех, и всегда, и вся. То, что есть плохо, это надо осудить. Да, плохо, плохие деяния. Надо защищать тех, которым делают больно. Надо помогать тем, которые слабые. Но кому поможет критика? Вот у меня сейчас проблема у старшего внука моего. Его критикует учительница математики, но она не помогает. Помогает это вам? Если кто-то будет вам каждый день критиковать вас и говорить «плохо, плохо, плохо, плохо, плохо», вы же ничего не измените, правильно? Вы также и с этим не измените вот этого другого человека, которого вы критикуете. Ни правительство, ни все, Поэтому... Я всегда молюсь, чтобы единственной справедливой может быть любовь. Вот с любовью сделаны замечания, они всегда совершенно другие. Итак, чем мы боремся? Что нам надо победить? Нам надо получить прощение и понимание, что мы живем в этой, на этой отлученной планете. Вы говорите мне, что вы больные. А я сейчас скажу, что вы не больные. Знаете, какую я формуляцию вам дам? Вы разрушены. Вы сломаны. И вас надо что? Починить. Как маленький мальчик, который разобрал машинку свою а вот собрать ее больше никак если какой-то маленький винтик там останется не вложенный машина не едет больше для меня слово биология это значит биоактивные биорегенерирующие действующие вещества которые нужны человеку и я считаю что вот это чинить это значит найти. Это все есть, я говорю, у Бога, вы говорите в природе. Но Бог создал эту природу. Человек не может придумать эти вещества, понимаете? Он не в состоянии создать. Вот поэтому вы получаете столько много того, что Бог через свою мудрость нам дал для починки. Мы, может быть, часто даже не знаем конкретно, как это делается, сколько это делается. Поэтому наша программа, я всегда спорю и говорю, что нельзя человека только физически починить. Почему нужно внутреннее глубокое соприкосновение человеческого характера, сердца, разума? и чтобы он отдал свою жизнь Богу и получил праведность. Что это значит «праведность Христа»? Многие путаются тут. Мы хотим защитить себя сами. Мы хотим вылечить себя сами. Мы верим только науке. Мы верим тому, что выдумал человек. Но я даю право. Когда я обратилась и узнала, что все это создано и физика, и математика, я вам когда-то в одно утро покажу маленького жгутика, бактерию, которая живет у нас в головном мозге. Я просто покажу его вам. Это невозможно сделать. Структура настолько сложна, малейшая бактерия. И когда вы это увидите, но никто не может сказать, что это просто появилось. Это надо сконструировать. Это надо выдумать также эти вещества и насколько много бог их дает в ответы на колени и всегда когда вот начинаются люди к нам приезжать мы начинаем за них молиться чтобы каждому дать вот именно то что будет его чинить поэтому люди говорят а мне семь дней а мне 10 дней а мне нет милые мои. Вы долго разрушались, вы долго себя ломали, дали ломать. Естественно, процесс восстановления сконструированного возможности, сконструирования заново, это нуждается во времени. И чем сложнее поломка, тем больше нужно и... Люди уходят... Здесь они получили эти вещества, они только начинают что-то делать, человек уже уходит и не идет дальше. Но дальше, еще больше это надо все время. Я даже задумываюсь над тем, чтобы вообще изменить курсы, сделать 4 недели, потому что только тогда биологически активное вещество, которое... Нет, я могу еще сказать, биологически информативное вещество который вносит, несет в себе информацию, может начинать действовать только после четвертой недели, никогда сразу. Поймите это. Потому что информация, которая в вас заложена уже долго, она все еще сопротивляется. Поэтому что такое праведность Христа для лечащего и исцеляющего человека? Я даю все свои муки Богу. Я даю разрешение меня бить. Я разрушена, но я отдаю все ему и понимаю, что все, если кто-то меня бьет, он бьет уже не меня, а кого? Он бьет любовь. Он пьет сына любви, который умер за это, чтобы я вообще дышала, жила, двигалась и могла выжить на этой отвратительной планете. Каждый день я говорю, что мне тут делать нечего. И я действительно не интересуюсь многими вещами. Но всегда Бог напоминает, ищи, учись, находи, помогай. Если бы вас здесь не было, вот если будет какой-нибудь такой день, <смех> что никого не будет, какой смысл? Никакого. Мы должны уметь вот эту последнюю часть вот здесь отдать нашу судьбу, наше желание, даже наше желание вот Топнуть ногой я сейчас хочу исцелиться. Вот сейчас, вот в этот момент. Отдать это Богу.